либо SAR, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, SAR без ключ-системы. Сегодня в ролике буду использовать Splash. А дальше, после того, как скачали чит, в поиске пишем «yet friend», нажимаем «поиск». И на данный момент есть два скрипта. А сразу скажу то, что второй по счету работает не очень корректно, не очень хорошо. А Первый по счету я вот сегодня добавил, его проверил, он намного лучше работает, чем второй. Так что в ролике сегодня буду показывать первый по счету скрипт. А, значит, чтобы его получить, нажимаем скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, а заходим в настройки чита и обязательно проверяем... Чтобы у вас была включена функция Fix Kick Hero. А, потому что если у вас эта функция будет выключена, скорее всего, с большой вероятностью у вас кикнет с игры. А если кик произойдет, то в игру вы сможете зайти только через час. Так что обязательно ее включаем. И также буду использовать DLL от Kernel. А, честно, на VAREDEVS не проверял, может быть тоже скрип будет работать. А, если вы пользуетесь им, можете проверить. Но точно не знаю. Также напомню то, что Kernel используется с ключ-системой. Далее возвращаемся обратно, вставляем скрипт в сам чит и нажимаем кнопочку inject и ждем пока заинжектимся. Так, все отлично, inject прошел, ключ у меня не просит, потому что я уже сегодня его получал, ключ нужно получать раз в день. Все, дальше значит все что остается это нажать на кнопочку Excode. нажимаем и вот появляется скрипт. Так, ну давайте, в принципе, начнем сразу с первой функции. А хотя уже не успею, раунд заканчивается. Окей. Ладно, тогда чуть попозже покажу, когда раунд начнется. А, значит, есть телепорт. То есть мы можем телепортироваться на любую локацию. Ну, допустим, Portals. Выбираем, включаем телепорт. И почему-то не телепортирует. Странно. Так, допустим, давайте выберем что. Старт арена, но, скорее всего, мы здесь сейчас находимся. Вот, лидерборды. Включаем. И не телепортирую. Довольно странно телепорт, еще не понимаю, для чего он предназначен. Давайте Волс выберем, посмотрим. Почему-то не тпх Итак, Окей, ладно. А, тогда идем к следующей функции. Это автостатс. То есть, это сила. Включаем эту функцию. И, как видите, автоматически а, звезды, которые есть... На карте то есть сила она ко мне автоматически прибавляется собирается и эта функция работает четко а также есть функция авто реберст но на реберст у меня не хватает естественно показать не смогу а также авто открытие яиц но давайте сначала покажу как работает автобросок. бросок а значит включаем функцию авто -тров. вроде так это считается подходим сюда и смотрим то есть, как видите, за меня автоматически персонаж начинает бросать мой скин. И тем самым прибавляется автоматически, получается, вот эта энергия. И все отлично работает. Четко. А, так, давайте теперь проверим автооткрытие яйца. А, на какое яйцо мне вообще хватает. Вот за 75 получается. Даже за 250. Так, как оно называется? Фликт. Окей, а, значит ищем здесь это яйцо, это название. Вот я нашел, выбрал. Чуть-чуть а, подальше отходим, чтобы проверить, работает на расстоянии автооткрытие или нет. И включаем эту функцию. Так, на расстоянии эта функция не работает, но у меня тп хит к яйцу и, как видите, автооткрытие происходит. Отлично. А, мне выпало два пета, можно и ходить сразу. Давайте заново включим автотроф и проверим, насколько дальше я стану бросать свой скин. Так, небольшой баг, как я понимаю, произошел. Да, сейчас все отлично. И да, намного дальше я стал кидать своего персонажу. И теперь мне больше энергии за это прибавляют. Все четко. Так, выключаем эту функцию. Также есть функция EQ Best. Это, скорее всего, автоодевание питомцев самых лучших. То есть мы их снимаем, включаем эту функцию. И, как видите, да, питомцы оделись. Отлично. Выключаем ее. И также есть функция авто... а, «Craft All». Эта функция нужна тоже для питомцев, чтобы автоматически их крафтить. Но показать я не смогу, потому что у меня много питомцев нету. Если сейчас их выбивать, это будет 2 года. Так что, я думаю, эта функция с Автокрафтом тоже работает. В принципе, вы ее проверите без меня. Вот. Ну, у меня на этом все. Буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Исбан. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. Всем удачи и пока.